Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! А давайте приготовим сегодня нежный творожно-шоколадный пирог. Один из самых вкусных из многочисленных рецептов творожной выпечки. Он настолько вкусный, что даже рекламировать его нет надобности. В просеянную муку всыпать сахарную пудру, какао, немного соли, разрыхлитель и размягченное сливочное масло. Пропустить смесь сквозь пальцы, пока не получится вот такая сыпучая крошка. Затем добавить в крошку яичный желток и сметану. Замесить мягкое, нелипкое тесто разделить его на две равные части, обернуть в пищевую пленку и отправить в морозилку до полного застывания примерно на 45 минут. А пока займемся начинкой. В творог залить сливки, вымесить до однородной консистенции, добавить 3 яйца плюс оставшийся белок, засыпать сахар. Ванилин по желанию и по вкусу. И крахмал для того, чтобы начинка была упругой и не растекалась. Все тщательно перемешать. Застывшее тесто натереть на крупной терке. Будем распределять его тонким слоем в форму, застеленную пергаментной бумагой. равномерно придавить тесто к одну форму, не делая бортиков, залить начинку. Оставшееся тесто натереть поверх начинки. В таком виде пирог будет выпекаться 60 минут при температуре 160 градусов. Прежде чем пирог резать, его нужно полностью остудить.